То есть что такое асимметричное инвестирование, это э, история связанная, Ну вот э, на картинке вы сейчас видите монетку никелевую, да. То есть на сегодняшний день стоимость никеля, содержащегося в 5 центовой монете, составляет в действительности 6-8 центов. Что это значит? Это значит, что если вы бумажную купюру обменяете на 5 э, центовые монеты, никелевые, да, долларовые, то в этом случае и этот, эти монеты просто как лом. Цветных металлов продадите, вы заработаете 36%. То есть рисков инвестирования как таковых нету. Вы смотрите текущую цену, по которой приемник принимает никель, меняете. Приходите говорите, разменяйте мне мелочь. Знаете, как эта история меняла? Кто фильм смотрел? Там, поставьте плюсики. Да? Когда была реформа там, в 60-х годах, там что сделали? Один нолик убрали, начали купюры печатать, а медики оставили, потому что это дорого было делать. И то есть там ездили, меняли соответственно бумажные деньги на медные фильм. Называется Менялы. Посмотрите, интересный там Ильина очень классно играет. Когда они меняли медики, ну то есть, они меняли купюры старые меняли на медики и соответственно от этого у них номинально увеличивалось в 10 раз больше денег. Интересная история, то есть я в своей деятельности, я в своем стремлении сформировать инвестиционный портфель для своих детей, стараясь выбирать в инвестиционный портфель бумаги, которые имеют принципы асимметричного инвестирования, по принципу, которому я изложил сейчас. Не буду томить, я вам привел в качестве примера, есть такая компания в России, называется «Сургутнефтегаз». То есть вот вам лайфхак, ловите на эту компания, на которой вы минимум процентов 10 можете за месяц заработать прямо сейчас, если купите его и выйдете там к дивидендной отсечке, потому что я думаю, что компания с 41-42 рублей вырастет до 46-47 рублей. Поэтому берите, используйте, я просто поделюсь здесь принципом асимметричного инвестирования, вот в чем его суть. То есть эта компания, рыночная цена которой 22 миллиарда долларов. А Вот представьте себе, у вас есть компания. Вам предлагают компанию к продажу, салон красоты за 2,2 миллиона рублей. При этом полтора миллиона рублей у компании деньги лежат на расчетном счете. Недвижимость в собственности, постоянная клиентская база, лояльные мастера, да, то есть управляющие. То есть сам собственник там не участвует. И последняя оценочная стоимость от независимого международного экспертного бюро составляет 6,8 миллионов рублей этого бизнеса. Еще раз на счете полтора миллиона, недвижимость салонов в собственности, постоянная лояльная клиентская база и работники, есть управляющий все функционирует идеально, никаких кредитов нет и мало того, оценка этого бизнеса составляет 6,8 миллионов, я просто один порядок убрал, да и вам предлагают этот салон красоты за 2,2 миллиона, купить или нет. При этом вы завтра можете как собственник пойти с расчетного счета снять полтора ну, миллиона рублей. Вот Сургутнефтегаз такая компания. Еще раз, ее рыночная цена составляет 22 миллиарда долларов. Просто добавляются миллиарды и долларов, да? Суть от этого не меняется. 2 миллиона. 2,2 миллиона и полтора миллиона рублей на счете, или 22 миллиарда долларов и, и 14,5 миллиардов долларов деньги их эквивалента, причем в долларах они находятся, и акционерный капитал составляет 68 миллиардов, то есть акционерная стоимость, да, вот это всей компании составляет 68 миллиардов, то есть компания стоит в 3 раза больше имеется ввиду цена ценность этой компании в три раза больше, чем цена за нее. Поэтому вот сургутнефтегаз а для российского инвестора да, вообще компания идеальна еще и в том ключе, что смотрите, здесь фишка какая получается, что у компании очень много долларов и за счет валютной переоценки у нее бывает прибыль и она выплачивает ее акционерам каждый год стабильно. Люди, которые хотят купить доллар. Да, они говорят, вот доллар всегда будет расти. Я говорю, ребята, если верите в доллар, купите сургут нефтегаз. И вот мои аргументы. Что будет, если доллар будет падать? Ну вот вы купили доллары там, по 72 рубля в 2015 году и не знаете, что с ними делать, он снова упал. То есть, когда у нас доллар снижается, а рубль растет? Только тогда, когда растут цены на нефть. Цена на нефть выросла, доллар укрепился. Цена на нефть упала, соответственно рубль слабеет, доллар укрепляется. Так вот, чем интересен нефтегаз? Это нефтяная компания. То есть, в случае, если будет доллар падать, компания все равно будет зарабатывать и зарабатывать много, потому что она нефтяная компания, она добывает, перерабатывает, транспортирует и продает нефть и нефтепродукты, и поэтому у нее прибыль будет расти за счет основной деятельности. В случае, если будет цена на нефть падать, снижаться, у компании кэша долларового больше 14,5 миллиардов долларов. За счет валютной переоценки в рублях она все равно будет зарабатывать. Представляете? И в этом случае вы получаете некий такой бивалютный депозит со средней доходностью 7-8 что уже в два раза больше, чем доходность депозита в банке. Вот вам лайфхак, который вы можете использовать, который вы можете применить и уже текущую дельту разместить в покупку Сургутнефтегаза. Другой вопрос, что портфель должен быть диверсифицирован.